Так, Денис, последний раз говорю Убирать свои игрушки уже очень поздно Пораз хватить их Через минуту зайду и будет не убрано Ты у меня получишь Сейчас мы посмотрим, кто получит О, Денис, ты где? Почему ты сих пор не убрано? А вот почему? <свык> Ну ты сам Напросился Ну опять началось Мы Сейчас я тоже сменю на пистолеты покрупнее. А, фитриш, ага. <свист> О, вот это подойдет. Ну что, Отя, где спрятался? Смотри, что я для тебя нашла. Да, поищу что-то еще. Вот, это подойдет. Что ты там укупаешь? Да, вот сюрприз для тебя нашла. Не надо вступить! Ага! Вступаешь! Не переживай! Это не надо! Патроны кончились! Мне надо срочно новая пушка! Фух. Ладно, можешь еще часик поиграть, а я игрушки потом сама уберу.